Главная тема дня, безусловно, резкое обострение ситуации на юго-востоке Украины. В какой-то момент возникло полное ощущение того, что от минских договоренностей не осталось ни следа. Кажется, началось фраза дня в Донецке. Украинские артиллеристы стреляли по городам и селам Донбасса последние две недели. Но сегодня они впервые делали это официально. Несколько часов назад генштаб ФСУ заявил, что применил тяжелую артиллерию. И поводом для этого якобы стали мои под Марьинкой. Но снаряды за минувшие сутки падали практически по всей линии соприкосновения. В Донецке несколько попаданий в здание шахты имени академика Скачинского. Одна женщина тяжело ранена, шахта обесточена. Под землей остались 375 горняков. Их постепенно эвакуируют. Прямое попадание артиллерийского снаряда в подстанцию, электрическая, которая питает эту шахту, Обесточена кроме шахты Скачинская, еще шахта Бакума. На момент попадания снаряда под станцию, под землей, находилось 375 на горнику. Взрывы были слышны в Кировском и Петровском районах Донецка. В микрорайоне Текстильщик крупнокалибренные снаряды упали на территорию рынка «Спутник». Возник сильный пожар. Сейчас уже придушили, локализовали. У нас информация по пока нет. Скорее всего, да. потому что такое количество попадание, скорее всего, грады. Данные о пострадавших сейчас уточняются. Слишком много звонков. Медики не успевают обрабатывать данные. Министр обороны ДНР выступил с официальным заявлением. Попытка объявить, что мы штурмуем Красногоровку и Маринку, мы и так находимся в Маринке. Посмотрите линию соприкосновения. Судя по всему, сегодняшний контакт Маленькая ⁇ лишь предлог, потому что украинская артиллерия активизировалась намного раньше. Еще до обострения обстановки за минувшие сутки были обстреляны десятки сел. Сейчас мы находимся в селе Саханка, которая вчера подгорелась сильному артиллерийскому обстрелу. Вот на месте сейчас работают наблюдатели ОБСЕ. Вообще мы изначально должны были ехать в Широке, на которой тоже подгорелось обстрелу, но... Миссия ОБСЕ туда не поехала, потому что нет гарантии безопасности. Судя по разрушениям, это были не минометы, тяжелая артиллерия. К счастью, в доме в момент взрыва никого не было. Здесь э, старушка жила, она уехала. Она постоянно здесь смалят ребята, постоянно, постоянно. Тут, э, я не знаю, если бы вы, вы приезжаете, когда вот на разборке, а если я не хочу, конечно, чтобы вы приехали сюда и слышали, это просто ужас, понимаете? Когда она летит и слышишь, свистит, вот, от подвала не выходим. Все деревенские огороды на линии соприкосновения перепаханы большими свежими воронками. Ну это не от миномета, это точно мне кажется, такие разрывы. Миномет, ну, если есть, но ну, маленькие. Это... пострадавшие ранены есть у вас в деревне? В этот раз нету, а в тот раз на, с той стороны вот туди дом двухэтажный убило мужчину. Его. Взрывной волной откинула на сеновал, и сеновал загорелся, и он загорел. В общем, хоронили одни ноги. А в селе Дзержинске люди столкнулись с какими-то новыми боеприпасами. После них остаются не воронки, а вот такие кучи земли, словно огромный крот накопал. Судя по всему, это снаряды для уничтожения блиндажей. Взрываются глубоко под землей. Он проходит где-то метра на полтора, на два в землю. Там взрываясь, образует капсулу три метра, то есть расширяет землю разбивает, то есть ни бункеры, ни подвалы от нее не спасут. А раскапываем для проверки, взорвался или не взорвался. Я решил заглянуть в одну из таких да, подземных просто. капсул. И давай камеру, не включай. Если посветить фонариком, то можно разглядеть, что снаряд сделал под землей готовый погреб со стенками из прессованной и обугленной глины. Страшно представить, какая мощь нужна, чтобы на такой глубине буквально раздвинуть землю. Все это фиксируют наблюдатели ОБСЕ. Но на украинскую сторону это, судя по всему, нисколько не тревожит. Перемирие, кажется, закончилось. Валентин Трушнин, Михаил Фомичев, РЕН-ТВ, Донбасс.